приветствую вас друзья на связи евгений ванин в этом видео расскажу о курсе по сервису from blogger который записал евгений назаров курс состоит из 25 уроков и в принципе для чего он нужен да то есть если вы его изучите вы получите полную инструкцию о том как продвигать свои статьи в топ поисковых систем как на этом вообще зарабатывать используя сервис FromBlogger можно еще развивать партнерскую программу давайте я вам покажу те результаты которые я получил вот. и соответственно если вы изучите этот курс я думаю вы получите еще больше результаты, потому что здесь Женя рассмотрел практически все нюансы данного сервиса, несмотря на то что сервис молодой, на нем постоянно публикуется какой-то новый контент и за счет этого, за счет того что много авторов находится на данном сервисе, статьи очень быстро индексируются и попадают сразу в поисковые системы. Ну, в отличие от того, что если бы вы на своем блоге статью опубликовали на молодом, да, она бы ну, не то что долго бы индексировалась, навряд ли бы она попала сразу в топ. А здесь же статьи попадают практически в течение двух-трех дней в топ и их многие люди находят через поисковые запросы. Если брать мой опыт, так скажем, по FromBlogger, вот я сейчас зашел на один из сервисов, который я рекламировал через FromBlogger. Здесь вот вы видите ссылочка на FromBlogger. Этот сервис я рекламирую менее месяца, где-то три недели. За три недели у меня получилось с Fromблогера именно вот с этой ссылки 909 посетителей пришло, 138 человек зарегистрировалось. Вот, и заработано 85 долларов. Да, ну, то есть грубо говоря есть клиенты, которые зарегистрировались и за этот месяц мне принесли 85 долларов. в принципе сумма небольшая, но тем не менее как бы это работает и через статью люди регистрируются и становятся клиентами данного сервиса я соответственно получаю от этого деньги но ну, это не, не единственный, так скажем, сервис, который рекламировался через FromBlogger. Есть и другие. Давайте зайдем просто посмотрим, что внутри самого курса. Здесь, по сути, полноценная инструкции из 25 уроков. Где брать контент, обзор рекламных инструментов, про рекламу, про комментарии, платное продвижение постов. В общем, тут все от, так скажем, от самого начала до самого конца, как использовать данный сервис как продвигать свои статьи как получать моментальный трафик вот у многих бывает тоже вопрос да а где брать трафик То есть, если вы публикуете статью на фронт блогере вы гарантированно получаете трафик на свой ресурс на, на свою статью если она действительно будет интересная люди будут еще на вас подписываться через этот сервис и плюсом к этому когда они делятся статьей, вы будете еще зарабатывать от рекламы. В общем, тут очень много фишек, на самом деле, во блогере И вот Евгений как раз в своем курсе все эти фишки рассказал. Я рекомендую вам обязательно этот курс к приобретению. Сейчас он стоит всего 171 рубль, это символическая цена. Но Насколько я знаю, то что скидка закончится то ли сегодня, то ли завтра. 27-28, Евгений обещал, и стоимость будет 570 рублей. Поэтому вы можете, если вам интересно продвижение, да, можете инвестировать в покупку данного курса всего 171 рубль и потом получать вот такие вот результаты, как получил я. Наверное, даже больше, потому что я хоть и пользуюсь этим сервисом, да, но многих фишек, которые использует Евгений в своем курсе, я, соответственно, еще и не делал. Вот, поэтому просто рекомендую. И ссылочка будет находиться прямо под этим видео изучайте данный курс, а с вами на связи был Евгений Ванин и всем счастливо и пока-пока.